Не парься, это бандиты, тут и не такое бывает. Идем за мной, все расскажу. Итак, у нас тут игра про Россию в онлайне. Если хочешь, можешь пойти работать в полицию, ДПС, армию, в СИН. А возможно, ты хочешь просто с пацанами погонять на тачках, ведь у нас гигантский выбор машин. Начиная от шахи и заканчивая самыми крутыми ламборгини. Стильный тюнинг, обвесы. Винилы? Движки? При этом ты можешь тусить на районе, либо идти в бизнес, подниматься, скупать самые дорогие виллы и уже тусить с девочками. Тут все зависит только от тебя и от того, чего ты хочешь. У нас играют десятки блогеров и тысячи людей. Пора бы и тебе вписаться сюда. Ждем тебя прямо сейчас в игре. Ссылка на скачку будет в описании. Для всех новичков эксклюзивно от меня подарок в игре. Charmley 75. Французский легкий танк 9 уровня. Его фишка в наличии двух скоростных режимов. Примерно как у колесных LD. Только это обычный гусеничный танк. При этом в распоряжении танка орудие с магазином заряжания снарядов. Что производит еще больший интерес к геймплею данного аппарата. Важная особенность танка ⁇ это смена скоростного режима. В ускоренном варианте повышается максимальная скорость и удельная мощность двигателя. Но при этом снижается... Точность, время сведения, обзор и скорость поворота башни. 75-й оснащен 100-мм орудием с разовым уроном в 200 единиц и бронепробитием в 200 мм на базовом бронебойном снаряде. А голдовый подкалиберный пробивает все 240 мм. Если смотреть исключительно на эти характеристики, то они самые слабые среди легких танков 9 уровня. Но это не так просто. Это орудие имеет магазинную систему заряжения на 6 снарядов. Причем стреляет оно не одиночными выстрелами, а очередью из трех снарядов. Получается, что за один клик мыши вы получаете сразу три снаряда, каждый из которых наносит по 200 урона. А через 3,5 секунды можно повторить выстрел и уйти на долгую перезарядку. Именно за этой фишки ему и сделали такую долгую перезарядку барабана. Точность и время сведения у него приемлемые в обычном режиме, но по ДПМу перестрелять никого не получится из-за долгой перезарядки барабана. Потенциально он может выдать около 1200 единиц урона, при условии, что каждый снаряд будет пробитий. В вертикальной наводки позволяет играть от рельефа. Высокая скорость поворота башни способствует активными перестрелками, при этом у него хорошая стабилизация оружия. Запас прочности небольшой, а бронирование по сути картонное, но не настолько, чтобы пробивать его фугасами. Несмотря на низкую номинальную броню, она у него рикошетная со стороны бортов. Танк имеет дополнительную также защиту в виде экранов рядом с гусеницами. Для сравнения взяли Т-54 на голдовых подкалиберных снарядах. Сильно не добиваясь рикошетов, он скорее всего приятная редкость, если кто-то не попадает в верхнюю часть танка. В этом пункте 75-му нету равных, особенно при активации скоростного режима. Быстро разгоняется, едет скоростнее всех, еще и высокая скорость поворота с шасси. В данном случае это не совсем хорошо, потому что танк очень сильно заносит на поворотах. Подводя итоги ТТХ 75-го, можно выделить сильные и слабые стороны. Его преимущество заключается, что в магазине имеется 6 снарядов которые используются как кассеты, хорошая стабилизация оружия, возможность смены режима, отличная динамика. Главные же его недостатки – это маленький разовый урон, низкое бронепробитие, сложность привыкнуть к выстрелу очереди, долгая перезарядка магазина, отсутствие бронирования и низкий радиус обзора. Для хорошей игры подойдет выбор данного снаряжения. Эконом сборка, с минимальными затратами серебра, рекомендуется использовать автоматический огнетушитель, так как он значительно повысит выживаемость и сохранит больше очков прочности, чем ручной. Учитывая перегруженность экипажа, здесь имеет смысл взять большую аптечку, потому что роль заряжающего выполняет два танкиста. Если один из них получит контузию, то и без того долгая перезарядка станет еще дольше. Для улучшения всех характеристик техники можно поставить и национальное блюдо Франции – крепкий кофе. Что сказать по полевой модернизации? Для модернизации данного ЛТ рекомендуется настройка клапанов для повышения максимальной мощности, настройка механизма заряжания – его ускоряет перезарядка, дополнительная противоосколочная защита, немного снизит урон от фугасов. Выносные обзорные приборы компенсируют низкий обзор техники. Французский легкий так charm 75 в начале боя может играть в стиле колесника и дать первоначальный засвет, или же успеть занять очередную выгодную позицию для него. Дальше смотрите по ситуации. Если союзники подъезжают, то сыграйте от пассивного засвета, а если рядом прикрытие не замечается, то не ждите с моря погоды и переходите к активному свету в поле зрения команды. Проблема этого танка заключается в том, что он абсолютно сильнее самостоятельно. Он не может тащить бой и позаботиться о самом себе. В динамических перестрелках с другими ЛТ или СТ очень сложно попасть всеми снарядами. Получается, что и без того слабое по характеристикам орудия оказалось очень сложным в реализации на поле боя. Часто могут возникать ситуации, что половина барабана уйдет без урона, а дальше ждет его долгая-долгая перезарядка, во время которой враги смогут запросто разобраться с вами. И также в преддверии нового года хочется разыграть 10 новогодних коробок. Условия розыгрыша очень простые. Первое. Нужно поставить лайк данному видео. Второе. Быть подписанным на мой канал. И третье. Оставить в комментариях свой игровой никнейм. Итоги розыгрыша будут подводиться 6 января. В видео был представлен небольшой гайд, что из себя представляет французский легкий танк 9 уровня Шармли 75. А на этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, чтобы первыми смотреть за свежими новостями мира танков. С вами, как всегда, был Дэнни Фокс. Всем спасибо. Всем пока-пока.